Приветствую! Вы используете Skype? Хотите увеличить эффективность вашего скайпа в 2, а может быть в 4 раза? Вы хотите узнать о изменении политики Skype за 2015 год? Вы хотите получить пошаговую схему работы в скайпе без бана аккаунта? Вы хотите без всяких сервисов, без денежных вложений за две недели получить от 300 до 800 новых целевых контактов в ваш скайп? Вы хотите научиться делать красивые статусы в Skype, писать красивые сообщения, пользоваться автоответчиком, переводчиком в Skype? Вы хотите делать массовые рассылки по своим подтвержденным контактам? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, то специально для вас я написал пошаговый мини-тренинг по Skype. Нажимайте на кнопочку и попадайте на первое занятие. Тренинг бесплатный. Тренинг живой обратной связью и со стопроцентным результатом. Жмите прямо сейчас. С вами был Игорь черноуз